Так всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. Ну и с известной торговой площадки пришел вот кабель USB 3.0 и M Seriалата для подключения либо с внешней стороны OptiBay либо DVD ROM ну и со второй стороны где USB 3.0 подключение его непосредственно к компьютеру, ноутбуку и так далее. Например, если у вас была модернизация, и вы вытащили свой cd чтобы его не выкидывать, вдруг пригодится и служит вот этот кабель, чтобы не покупать отдельно внешний привод. Давайте посмотрим, что находится внутри. А внутри находится кабель. Вот упаковки, то есть прям сериала-то или мини, или микро его называют, или мобайл. Ну и USB 3.0. То есть вот такой кабель. Дальше, если вот у вас есть cd есть можно посмотреть видео модернизации ноутбука, где мы снимали, где присутствует M-сериал от подключения то есть, они совпадают. Дальше подключаем. Ну, а это конец. Подключаем ноутбуку. Ну, или компьютеру. И все. У вас внешний DVD-ROM. Без драйверов. Без проблем подключается. Так, ну и давайте посмотрим, как подключается и как работает данный Кабель вместе с этим dvd -ромом. Смотрим. Так, ну и давайте посмотрим, как подключить при помощи кабеля. DVD-ROM. Сейчас, как видим, у нас его нету. Ну и слушай звук подключения. То есть вот он у нас появился. Все работает. То есть. Достаточно купить кабель, и у вас от ноутбуков, оставшихся при модернизации, можно пользоваться сиди-дивидеромами. Так, ну всем, кому было полезно использование данного кабеля, спасибо за внимание. До следующих видео. До свидания.